Очень важное предупреждение. Данный фильм создан исключительно в ознакомительных целях. Убедительная просьба не использовать данный материал на практике. В ином случае может пострадать ваша ориентация и мамка. Здорово, мужские мужчины! Мне пришлось пройтись по очень тонкому льду. Я бы даже сказал, мне пришлось под него уйти, чтобы добраться до самого днища. Если честно, у меня давно в голове была идея снять топ девайсов и оружий, от которых у игроков неистово полыхает. И спасибо разработчикам за то, что они добавили режим стримера, который удачно скрывает ник. Меня никто не узнал и эксперимент полностью удался. Еще раз хочу сказать, не рекомендую повторять данные приколдессы в игре, их и так там хватает. Фильм исключительно развлекательный, его цель показать от чего горит седло у игроков. Все все услышали? Окей. Обязательно перед началом шибаните кулакич и подпишитесь на данный киноканал, вместе с вами идем лутать 100 тысяч. Собственно говоря, топ я составил по своему вкусу и по своим наблюдениям, поэтому если ты с какими-то позициями будешь не согласен, обязательно дай знать об этом в комментариях. Я решил упростить вредный топ и некоторые позиции объединил. Например, на седьмом месте у меня расположились такие ультимейты, как Мухтарыч и Мильпопс. По -любому у каждого была такая штука, когда из ниоткуда за задницу кусается собакиан и от этого неистово горит. Наверное, больше всего полыхает из-за того, что на самом деле нейтрализовать пса не так уж и сложно, но порой в жарком замесе его просто можно не успеть заметить и он такой херакс и как бы все. Но дерьмо пес, это еще цветочки. Вот влететь в мельпопс это тот еще прикол. Сейчас с ним вообще не играют, но вот раньше пасечники тыкали и Какие-нибудь проходы и на лестнице, и все. На скоростях ты даже ничего не успевал заметить. Сам по себе навык оперативника вроде как неплохой, но сейчас он себя не оправдывает в сравнении с другими. Слишком сильно его урезали в свое время, но горит Смель Попса ой как ярко. Примерно понял, брата-брат, как мы будем двигаться по ходу просмотра фильма. Попытайся угадать топ-3 самых взрывающих девайсов в колде прямо сейчас в я я пока что тебе расскажу про Тиннитуна. Этот дядя заставляет гореть всех, кто попадается ему на пути, ибо Тиннитун профессиональный киберспортсмен, причем самый титулованный в СНГ. Он выкатывает полезные материалы, лайфхаки, фишки, сборки для королевской битвы и не только. Также Тинич постоянно стримит и делится годными наставлениями в прямом эфире. А прямо сейчас у него начался конкурс на 10 боевых пропусков, и такое событие ни в коем случае не... Нельзя пропустить обязательно действуй и лутай ссылочку в описании шестое место здесь у меня разместились сразу несколько серий очков такие как машинка дрон и вертолет у -у -у, слушай, я отсюда чувствую, сколько боли тебе принесли данные приятели. Из этой троицы еще более-менее вертолет, ибо бывает, что он работает как-то кривовато. И может тебя вовсе не увидеть и пропустить, но все равно немало проблем он доставляет. Другое дело дрон, который может прилететь и минусануть тебя, когда ты вообще в здании тусуешься. Очень рандомная вещица, непонятно, что от нее ожидать. В последнее время большой популярностью пользуется такой Скорс как Рой. Это тот же дрон, только их дохренище, и они дают прикурить абсолютно всем, кто в не бежит без перк холоднокровия. Но даже это все мелочь, станящая машинка вот главная причина слитых нюков и накоплений на скорстрики. Обычно, когда она появляется, то за ней в 99% случаев бежит противник, который готов вас минусануть. О окей, прямо сейчас в комментариях напиши, пользуешься этой машинкой или же нет я юзаю. Как бы она не поджигала пердак противнику, польза от нее все-таки очень хорошая. Пятое место. мин растяжка и термит. Когда-то давно растяжка очень хорошо срабатывала. Я ее тогда еще с ПТК называл, но, как ты понял, ничего не происходит просто так. И сейчас она очень грустная. Радиус срабатывания пофиксили и все как бы на этом. Сейчас неплохо себя проявляет термит, который не оставляет шанс противнику, если, например, термит угодит прямо в него. Есть индивиды, которые играют термитом как основным оружием. Они берут перк Шрапнель и у них добавляется еще один термит. Практически нереально выжить, если вы столкнулись лоб в лоб с таким вот заряженным челом. Хорошо хоть термиту резали, и он сейчас так не замедляет как когда-то, но неприятностей меньше от него не становится. На самом деле полезный девайс, который соответствует рамкам динамичного боя в колде. Впрочем, я уже об этом говорил в прошлом киноматериале. Четвертое место. свидутся да сведутся олдскулы у брата-братьев, которые застали такую пору и время. Короче, Акимбо Феник. Если ты играешь недавно в колду, ты просто не представляешь, какой лютый пи*** творился с данным ганом. Особенно в парной вариации. Рейтинговые бои были похожи на зарубы Макс Пейнов, ибо каждый второй играл с дабл-фениками. Представляешь, брата-брат, -брат, я в первый раз играю с Акимбо. -феник. Феником и собственно говоря Ты этот геймплей видишь Когда был хайп вокруг этого чуда Я принципиально не делал материал, Потому что хотел хоть как-то не развивать Такую движуху А Кимбо это неплохо Плохо что на старте это было слишком имбалансно как ни странно, сейчас игроки спокойно относятся к Дабл Фенику, и каких-то негативных сообщений в чате я вообще не видел. Что не скажешь про третье место. Ну что, сейчас посмотрим, угадал ты или нет, и это ЭНА-45. Еще год назад я делал фильм про ее силу и мощь, это было зря. NA-45 на протяжении полугода раздавала подсрачники и по сути, оглядываясь на прошлый опыт, можно смело сказать, что тогда это был нубаган, с которым мог играть каждый. Сейчас же это чудо юда растеряло свою мощь, играть как бы можно, но так хорошо не получится, как когда-то. С данным гранатометом раньше смело можно было рашить, сейчас же только позиционно играть. И только от этой пушки у ваших противников будут самые яркие журналисты. Пожары, потому что даже сейчас очень сильно триггерит от таких вот гренадеров. Второе место. Старо как мир и, скорее всего, было всегда это метафаперы, метадрочеры, называйте как хотите. Они есть в каждом сезоне. Лично я отношусь к ним нейтрально, ибо каждый вправе играть с тем, что по душе. Так вот, каждый новый сезон они чекают и проверяют прошлую мету. Этот период может длиться до одной недели. Потом, если выходит новая пушка и она на старте себя проявляет очень хорошо, то в их ручках она поселяется до следующего сезона. Если мы поговорим о развитии геймплея, то такой вариант, конечно, не очень хороший, ибо чем разностороннее будет ваш пул оружия, тем гибче у вас будет геймплей, и тем лучше вы сможете адаптироваться под условия конкретно сложившегося боя. Хотя, наверное, я слишком парюсь. Но это не отменяет того факта, что метафаперы есть, и благодаря им в свое время Акимбо, Феники и ЭНА-45 варились в рейтинге. Ладно, это все, как говорится, мелочи, и топ-1 мы его вредного списка занимает. Я уверен, ты знаешь, кто это. Это блять. Е кучие самураи, которые носятся как ужаленные по карте и крансают всех и вся. Я могу понять, когда снэпера берут режики и в ближнем бою так обороняются. Но, когда это делают челы по приколу, это, ой, как странно. С одной стороны, какой-то проблемы противостоять самураям нет. Ровным счетом до того, как они не начинают играть по стелсу, прячась за углами. А Лично я во второй слот выбираю стингер, чтобы сбивать вражеские БПЛА и другую Технику. и такой геймплей для меня вообще в новиночку. Не буду греха таить, свой прикол так бегать есть. Я бы даже сказал, стоит вам кого-то из противников так заколоть, как они подхватят ваш челлендж и будут точно так же носиться с махалками. Вообще, многое сегодня для меня было в новиночку, и чтобы познать колду полностью, нужно и на темную сторону для ознакомления переходить. Главное там не задерживаться. Обязательно напиши свой топ трех бесящих штуковин в колде. Посмотрим, сколько у нас будет совпадений. Также залетай на лайвовый канал, туда заряжаю контент по королевской битве. Скоро там конкурс на боевые пропуска стартанет, так что дерзай. А еще я тебя попрошу по братски поставь уже наконец кибер-кулакич под этим фильмом. Подпишись на киноканал, ведь мы с тобой идем к соточке. Это был Огнянский. Все только начинается.